Для того чтобы установить пакет ChatGPT, первый шаг, который нам нужно сделать, это запустить DIP. Для этого мы переходим по адресу github deepfoundation Здесь есть кнопочка, которая позволит открыть нам GitHub. в облаке, поэтому ничего восстанавливать на свой компьютер не требуется. При запуске GitHub мы открываем 307 и дожидаемся, пока все операции в терминале завершены. Впереди в дипкейс. Изначально в дипкейсе мы зашли за гостевого пользователя. Однако из-за того, что э, включены демо-права, мы можем залогиниться за администратором. Чтобы это сделать, нужно сначала подгрузить пользователя администратор в наш Space. Для этого нам нужно создать query. внутри query пишется в виде json который представляет собой bullet expression который позволяет отфильтровать необходимые связь нам нужен нам нужна связь у которой id будет равно id пользователя. администратора. Для этого мы используем синтаксис ID, нижнее подчеркивание ID, когда мы передаем массив, в котором мы переходим от пакета DIP пользователю ADMIN. Теперь запрос нужно сохранить. Так как мы сохранили запрос, его нужно активировать. Мы подгрузили пользователя-администратора. Теперь мы можем в него зайти. Для этого нам нужно меню логин. чтобы увидеть пакет чат GPT после его установки, нам нужно создать соответствующий заказ. Здесь мы также используем нижнее подчеркивание ID. Однако на этот раз нам нужно указать только имя пакета, который мы будем устанавливать. Итак, запрос сохраним. Пакета пока не появилось, потому что мы его не устанавливаем. Чтобы восстановить этот пакет, нам необходимо воспользоваться хозовским интерфейсом Packager. Нас интересует пакет DeepFoundation Chat GPT. В данный момент у него версия 1.0.6. Итак, установка выполняется. Чтобы следить за процессом, мы можем сделать промиссы видимыми. В данный момент установка выполняется. И нам доступен пакет GPT. Первый шаг, который нам нужно сделать, это дать этому, праве, этому пакету права, чтобы он мог нормально функционировать. Для простоты мы просто дадим э, пакету чат GPT админские права. Для этого нам необходимо создать связь Join, которая будет вести от пакета Чат GPT до администратора. Окей, okay. теперь. У пакета есть необходимые права. Следующим шагом мы создаем API Key, который позволит определить токен, которым будет пользоваться администратор. токен нам нужно будет зайти на сайт OpenAI. Или если вы находитесь в сообществе Deep Foundation в Дискорде, вы можете попросить этот токен у меня. У меня ник Коннор. Меня можно всегда упомянуть или написать в личку и получить такой токен без ограничений. можно получить по адресу platform openai.com slash account slash okay, Мы получили токен теперь нам нужно его вставить в качестве value для api -key. для этого мы открываем редактор Следующим шагом нам нужно создать Conversation. Связь Conversation символизирует один единственный диалог с чат GPT, в котором будет сохраняться весь контекст. Это означает, что все сообщения этого диалога будут повторно отправляться в OpenAI API, и таким образом чат GPT будет знать, что обсуждалось в этом диалоге. Дальше мы создаем наше первое сообщение. Сообщение мы привязываем строковое значение, в котором будет собственное сообщение. Например, кто ты на английском, то есть OAU. Сохраняем. Теперь для того, чтобы активировать э, общение, нужно создать связь Reply. Которая будет идти от сообщения к Conversation. Итак. Чат GPT нам ответил. Еще раз посмотрим на структуру связи, которая у нас получилась. У нас есть конверсейшн к которому идет репли от нашего первого сообщения QIU. Чат GPT ответил на это сообщение со своим сообщением, мы, текст которого мы можем посмотреть в редакторе.